Всем привет! Вы на канале Science TV и у меня отличное настроение. Надеюсь у вас тоже. Знаете почему я так сильно рад? Потому что нас на канале уже за 400 человек, а если быть точнее, то 410. Спасибо вам за вашу поддержку, я это очень ценю. И я благодарю вас за то, что вы цените такие видео и поддерживаете меня. Огромное вам спасибо. Ну а теперь приступаем к видео. Приятного вам просмотра. Человек, умственное, развитие которого останавливается до того, как оно достигло обычного для людей уровня, называется умственно отсталым. Умственную отсталость или слабоумие нельзя рассматривать как какую-то определенную болезнь. Это скорее лишь признак или, как выражают медики, симптом болезни или того, что в организме не все в порядке. Слабоумие может иметь разные причины, и не все из них достаточно изучены. Но это явление должно дать о себе знать до 17-летнего возраста, когда умственные развития человека в основном заканчиваются. Хотя по этому вопросу у экспертов нет единого мнения, но большинство считает, что умственные способности человека можно измерить с помощью специальных тестов. Результаты этого тестирования умственного развития выражаются в так называемом «показателе умственного развития» или в коэффициенте одаренности которую нормального развитого среднего человека достигает около 100. Человек, показатель умственного развития которого ниже 70 и который не способен самостоятельно справляться с проблемами повседневной жизни, считается слабоумным. Существует четыре степени умственной отсталости: незначительная, умеренная, значительная и глубокая. Показатель умственного развития у значительно и глубоко отсталых опускается ниже отметки 35. Их умственные возможности не выше тех, что бывает у нормальных пятилетних детей. Они не могут обслуживать самих себя и не способны защититься от опасности. Кто-то должен постоянно присматривать за ними. При умеренной и незначительной отсталости возникает меньше проблем. Они могут научиться выполнять простые задания, работая в специальных мастерских. У них бывают сложности со чтением, письмом и арифметикой, но большинство предметов начальной школы они способны освоить. Отставание в умственном развитии может быть вызвано разными причинами, среди которых можно назвать болезни психики и тела, и даже тяжелых условий, в которых ребенок живет. Учеными установлено около 200 факторов, способствующих развитию слабоумия. Среди них родовые травмы, опухоли в мозгу, болезни крови, инфекционные заболевания, вызываемые некоторыми вирусами, а также различные типы врожденного слабоумия. Да уж, видео получилось довольно короче, чем я думал. Но я считаю, что оно было не менее полезным для вас. Впереди вас ждут очень интересные и очень полезные видео. А для того, чтобы их не пропускать, обязательно после подписки нажимайте на колокольчик и включайте все уведомления, для того, чтобы быть в курсе всего. Присоединяйтесь и развивайтесь вместе с нами. А вот еще парочку очень информативных и интересных видео с нашего канала. Просто кликайте по ним, заходите и смотрите с удовольствием. А вы были на канале Science TV, до следующих встреч, пока!